Давай. Здравствуйте! Купил автомобиль в мне помогли сотрудники. Очень вежливый персонал. Все хорошие ребята и девчонки тоже, все добрые вещи. Все нормально, меня все устраивает. Все хорошо. Все хорошо устраивает.